Кафе «Восток» представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Роллы фета маки Японская кухня со вкусом солнца Роллы фета маки Состав Рис маминори Сыр фитакса Овощи темпура Помидор Цукини Болгарский перец Лист салата Кафе «Восток». Доставка 660-600. С нами новости Ставрополя «Вкуснее».